Итак, друзья, мы продолжаем покорять вторник, 13 сентября на календаре, и именно сегодня, 16.00, состоится церемония награждения победителей ежегодной межрегиональной премии «Предприниматель года» и у нас в гостях участник конкурса «Предприниматель гор года» из Москвы, Мальцев Иван Витальевич, доброе утро. Очень приятно. Доброе Очень утро. приятно. Надо сказать, направление деятельности достаточно необычное для мужчины, ну, казалось бы, да, но, опять же, сразу раскрою интригу, то есть, и он занимается детскими садами. Причем, э, как мы знаем, что это достаточно сложное для бизнеса направление, потому что очень много различных ограничений, норм, которые необходимо соблюдать. Так он пошел еще дальше. Он создает экологичные детские сады. Итак, подробнее, с чего все началось? Всем привет, меня зовут Иван Мальцев. Я вообще родом с Новосибирска. И свой первый детский сад я открыл в 2015 году mm -hmm. со своей кумой. И мы тоже начали масштабировать франчайзинг. То есть мы 5 лет работали во франчайзинге вместе, как партнеры, и открыли за этот период 117 частных детских садов. Что самое сложное в открытии частного детского сада? Самое сложное – это найти хорошего партнера, с кем ведешь бизнес, и классную локацию, места, которое соответствует всем нормам, которое классно презентовать, и в дальнейшем этого сделать хороший проект. Вот вы начали в 2005 году, сейчас 2022 год, то есть 17 лет, получается, прошло. За 17 лет нормы открытия? 7 лет. Э 2015. 15. 15. Не пятый, а пятнадцатый. То есть за 7 лет нормы изменились в Российской Федерации? Да, в 2021 году изменился СанПИН, и мы mm -hmm. адаптируемся под новые нормы. Он стал сложнее или проще? стал это? более адекватным. Mm -hmm. стал более адекватным, более понятным. И в принципе государство, оно не мешает частному бизнесу в сфере детских садов, потому что наша отрасль, она стратегическая. Но давайте приведу пример. В одном Краснодаре открыто... Примерно 600 детских садов частных, а uh -huh. государственных около 300. То есть частные сады охватывают огромный рынок и помогают государству восполнять вот эту потребность в детских садах. В Москве открыто 1600 частных детских садов, в Новосибирске 330. И поверьте, этого еще недостаточно, потому и что постоянно не идет нехватка. Мы это, конечно... помогаем в принципе родителям для развития ребенка, оказываем эту услугу. То есть чувствуется на сердце такая легкость, что вы занимаетесь социально важной, важным вопросом? Конечно. И чувствуются результаты, которые есть у учеников, и у воспитанников, это не может не мотивировать. Вы ориентируетесь на младшие группы, то есть на ясельные группы, или все-таки на более уже взрослых идет? У нас идет три группы. Ясельная – это с года до трех. Мы стараемся работать с полутора годовалыми детьми. Средняя 3-5 лет и старшая 5-7 лет. То Это есть, все разные что? заведения? Или... Это в рамках одного заведения есть три возрастные группы. Ну, как и собственно, в стандартном детском садике. Как и в стандартном детском саду. Минимум и максимум по количеству ребят, которые ходят в ваш детский садик? Минимум 28 час на детский садик на 160 метров квадратных, максимально на 105 Детей 800 метров час частный детский сад. Но, собственно, направление, с которым вы вышли на конкурс «Предприниматель года», на межрегиональную премию, это экологичные детские сады. Что это значит? Что включает в себя понятие? понятия? А, ну, у нас первая сеть в стране экологичных детских садов. Угу. Я ее основатель. Так. И в 2020 году я решил создать совершенно новый интересный продукт, полностью отстроившийся от конкурентов. То есть мы поняли запрос родителей, что им нужно правильное питание, экологичная среда, много разных фишек, которые помогают ребенку укрепить иммунитет и здоровье. И как уже опытный бизнесмен в этой сфере, <свистит> я понимал будущий тренд и я решил идти в ногу со временем, то есть я старался сделать проект, который полностью бы отличался. Мы начали с того, что мы взяли полностью цвета с природы, мы ушли от этих белых больничных цветов, которые часто используют конкуренты, ушли от того, что многие используют эти пестрые цвета разноцветные, uh -huh. даже не попадая в нормы Санпина, где не более 15 ярких акцентов в интерьере должно быть. Мы взяли выкрасы из природы, бежевые, коралловые, зеленые такие приятные цвета, дерево, uh -huh. натуральную мебель которая максимально экологичны. убрали дсп убрали линолеум который недорогой но он тоже не самый экологичный материал и решили сделать среду где ребенок бы и развивался и снизилась бы токсикационная нагрузка на него сам ну это что касается интерьера а что касается занятий я не знаю может быть вы выращиваете на присадденном участке какую-то собственную редиску какие-то нормы экологически подаете детям, то есть вот в этом с педагогической точки зрения садик экологичный чем-то отличается от обычного или нет? Да, отличается. У нас авторская программа развития, uh -huh. это первое место. Второе что у нас много физических активностей и упражнений, начиная с утренней гимнастики, начиная с того, что у нас гимнастическое пробуждение в кроватках. Дети спят все на отдельных кроватках, не на выкатных, не друг на друге. Потом у нас ежедневно идут какие-то физкультурные упражнения, гимнастики, ЛФК, йоги, разные физические, там, спортивные Танцы, например, в каждом садике они могут отличаться. Ну и есть у нас, в принципе, сады, которые в частных домах, и там mm -hmm. мы тоже выращиваем микрозелень полезную, выращиваем овощи в сезон сами, но это как дополнительное развитие ребенка идет, они же тоже занимаются трудом, ухаживают за этим всем и могут в принципе в рамках вот. Самая большая проблема, мне кажется, это даже не только не столько найти э, именно помещение и самого партнера, потому что я так понимаю вы приходите с идеей, точнее помогаете осваивать капитал человека, у которого есть этот капитал да? так вот, э, все-таки самая большая проблема это найти педсостав, потому что педагоги это все да, есть, ну, абсолютно верно. Э, как, как получается в в каждом регионе по-своему? Мы проанализировали наши маркетинговые отделы, мы поняли, что 90% родителей выбирают сад, благодаря тому, что хорошие педагоги, у них позитивные лица, они вовлечены в эту услугу, и мы стараемся подбирать лучших в наши детские сады, мы делаем высокие зарплаты, мы работаем с кадрами, мы подбираем, у нас есть система подбора, есть портрет кандидата, мы берем молодых, активных, особенно тех, кто развивается в развитии детей, не только в рамках допустим, их образования, а еще дополнительные курсы проходят, мы берем вовлеченных, сами имеем систему подготовки кадров, у нас есть обучение, которое мы записали наших партнеров и в этом направлении постоянно идет работа, это постоянный процесс. Итак, Иван Мальцев сегодня у нас в гостях участник конкурса предприниматель года, сегодня в 16.00 состоится церемония награждения победителей и последнее, что я хочу услышать, это правила, основные правила ведения бизнеса от Ивана Мальцева. Первое правило, ребят, я 14 лет бизнесом занимать, это честность, угу. Вы должны вашим клиентам, партнерам, родителям, франшизе говорить так, как это есть в отношении ваших занятий, программ. Только честно действительно является важный момент. Второй момент. Вы должны знать и понимать свою бизнес-идею. Она должна быть ну, пронизана вами. То есть люди верят в правду, в то, что вы действительно несете, какую ценность вы даете вашим клиентам. И бизнес – это ваша составляющая. Нельзя заниматься бизнесом на 50%. Только на 100%, либо вообще не занимайтесь бизнесом. Вовлеченность есть, должна быть полная. Даже после работы вы приходите, у вас какие-то новые идеи, фишки, и вы это внедряете. Только растущий проект, он развивается. Ну и третье, наверное, правило мое, это берите в команду только сильных людей, которые развивают проект. Не берите средних, посредственных, только сильная команда должна быть. Мне кажется, эти правила, они транслируются вообще на любой жизненный опыт. Мы продолжаем это «Утро первых».